Я приветствую всех зрителей телеканала Форума Свободной России. Мы опять в студии, и у нас особенный гость. <свят> Раньше проходили форумы Свободной России, и порой вы их э, комментировали неоднозначно, ну неоднозначно, положительно, так скажем. Например, я помню ваш интервью, в котором вы сказали, что на форумах видно много демшизы, но в принципе вот как бы вроде бы есть и хорошие, интересные. Люди. Сейчас вот проходит другой немножко формат. Сейчас все, сейчас все поменялось. Но ну, были абсолютно фантазеры. Ну то есть заявлять э, там год назад, что э, путинский режим там, падет, ну это ну, ну, ну бред просто. Ну, что Россия распадется на 80 частей. Ну «Ну, это просто невозможно, это, вот, это инопланетные звуки, просто их много, и они очень разные, и я понимаю, откуда это берется». То есть, когда-то давно был суд между Березовским и Абрамовичем, и судья в вердикте сказал, что Абрамович наврал суду, но мы не можем его а, упрекать за это. И это не является преступлением, потому что за 7 лет, пока он готовился, он поверил в свою версию, искренне поверил в свою версию. То есть я вижу, что он искренне верит в то, что он говорит, но это не, не является правдой. И таких людей было очень много. Людей, которые там 20 лет или больше видели свою, свою какую-то фантазийную Россию, свой, не похожий на мой город Китиш. Но я, мне, наверное, хватает еще какого-то сознания это все не говорить на серьезных шагах со сцены. Вот. У меня очень долго по поводу оппозиции, и сейчас тоже, Крайне пессимистические оценки, потому что у нас мы не объединены, у нас нет лидера, хотя есть лидеры, у нас нет а, программы, а, нет программы даже у частей, которые в нее входят. Я не верю в никакое движение без программы. У нас одна есть уже безыдейная, абсолютно, это наша власть, которая ура патриотически абсолютно Э, слоганного э, шум, знаки, символы, никакой идеи за этим нет, за этим не стоит никакой философии. Также я особо не вижу из, даже из составляющих э, политических частей разных, у кого есть какая-то складная программа, будь то центристская, правая, национальная, и левая, и либертарианская. Я не вижу никакой. Вот. Я попытался, когда Алексей вышел, после 50-дневной отсидки, мы попытались сделать, потому что я его все время пинал к тому, что давайте, давайте все-таки напишем программу, давайте покажем, ну, вот, кто, кто, что будет, если там завтра так или иначе волна народного гнева приведет нас к... В Кремль, вас в Кремль. вот И мы даже сделали закон вместе с либертарианцами, новую версию закона о свободе торговли. Вот. И долго обсуждали, как, как это сделать. Он оказался, понятно, достаточно в духе очень ельцинской эпохи, если не, не еще свободнее, не еще более такой э, дерегулирующий а, Вот. Решили обождать и как-то что-то доделать. Совет мудрецов в виде больших людей тоже посмотрели, дали свои замечания, потом, к сожалению, его отравили, и потом он вернулся, на мой взгляд, с абсолютно зря, как я всегда говорил. И так это свет не увидел, это могло быть одной частью из там, пяти или семи частей. Вот. Я попытался, сейчас я, честно, не понимаю, с кем это делать. Вот Сам собой, наверное, нет, поэтому... Вот. Есть отдельные пальцы, но они вообще никак не похожи на кулак в нашем движении. Будем предельно честны. Поэтому я критикую. А до этого это было вообще полное просто разброт и шатание. Э, настолько нес, несовместимые разные люди, настолько странные. Э, э, вот. Тем не менее, Конгресс похож на что-то такое объединительное. Все больше и больше. Последние три, прям каждый лучше предыдущего. Будем предельно честны. Впечатление того, что вы сейчас увидели на конгрессе какие и услышали? Это все равно прощупывание почвы, все равно прощупывание дня, дна, все равно э, по э, даже на одной панели люди, которые друг друга 20-30 лет знают, все равно даже по э, значениям тех или иных терминов э, не совпадают. Это все равно какая-то все идет пристыковка друг другу хотя враг понятен а эмоциональная вовлеченность уже совершенно иная совершенно иная на эмоции бьют э, через край и есть понятные вызовы на которые нужно реагировать и на что-то даже попытались я считаю что если вот в тот момент когда хоть одна страна согласиться на э, идею вот этого простейшего QIC, чтобы не санкционировать русских по паспорту uh -huh. и выдавать визы и э, право на въезд после вот этого простейшего. Когда вот будет самая простейшая первая ступень сделана, я думаю, что мы в этот момент состоимся как оппозиционная сила. А есть надежда на то, что в Европе у нас существует? Да. Надежда, безусловно, есть. И такие переговоры, то есть Совет Мудрецов ведет переговоры, я не вхож в, я не старался, я не вхож в кабинеты эти большие. Вот Я стараюсь, насколько возможно, эти инициативы прикрывать путем интервью, инстаграмщика, и медиа и так далее, социальных сетей. Вот. Ну, безусловно, как только это произойдет или будет сделан первый шаг, это будет такое рождение некой новой силы, с которой общаются, даже если не на равных, то, во всяком случае, прислушиваются, и которая будет хоть как-то первая стадия ее легитимности. Еще на предыдущей антивоенной конференции прозвучала такая идея, которая имеет прямое отношение к тому, о чем вы говорили, идея русского виртуального Тайваня. Потому что мы понимаем, что говорим о сотнях тысяч или даже о миллионе или более россиянах, выехавших за пределы страны. Что может стать другими составляющими подобного проекта, кроме вот идеи вот, облегчения виз для людей, подписавших декларацию? Ведь это огромное число людей, это большая сила, на самом деле. Большая сила? Не знаю, можно стать реальным Тайванем, захватив Калининградскую область. Шучу, конечно. Чтобы быть виртуальным Тайванем, у тебя должен быть сначала, по сути, военный император, который на многих языках говорил, ну, во всяком случае, на русском, китайском точно который понимал и успел, хоть и не очень удачно, с большими ошибками управлять э, этой огромной империей, и который уехал с военной знатью, э, со шляхтой практически на этот остров. А у нас ничего подобного нет. Это люди, в основном программисты, э, Писатели, активисты, там, бизнесмены таких новых бизнесов и так далее. Поэтому я говорю виртуально а не реальное. Ну, виртуальный он, наверное, уже и есть тогда. Виртуально он и есть. Там все друг друга плюс-минус знают, уважают, все друг на друга подписаны, слушают, обсуждают. Вот Часть сюда приехала. Виртуальный он и существует в каком-то виде. Может быть, стоило бы перейти к созданию каких-то структур наподобий там, посольства свободной России? Так его должны признать хотя бы в одной стране. Я о, о том и говорю. Первый шаг – это вот этот простейший QVC приложение где человек, который не, не участвовал, не замазан, не состоял, и признает там Путина нелегитимным, а Украину в составе, в, в, в международно признанных границах, вот этот человек не должен быть санкционирован никак, и не должен попадать под дискриминационную, э, противоречие римскому праву э, вот эту европейскую инициативу в этом, что всех русских не пущать. Это вот первый шаг. После этого на, на этой настройке можно делать очень много дальше чего. Если будет одна страна, будет и дальше остальные. Но а настроение сейчас в, в Европе хуже, чем оно было во время нашей прошлой встречи. Я не думаю, что это в ближайшее время произойдет. А в чем выражаете, что настроение хуже? Никого не пускать. Что они эти русские ездят с триколорами и с этими... Хотя из общего количества выехавших, выехавших и живущих это маленькая часть просто она очень сильно раздражает и бросается в глаза. Это как будто в 90-х всех русских мерить по, по новым русским и, и по криминалитетам, которых и было, наверное, несколько тысяч человек, но в стране это было тогда 150 миллионов. А Из-за того, что они попали в турецкие отели, в Испанию, в Марбелию, в Грецию. В Хургаду и прочее, по ним мы составили впечатление о новой, о новой, потому что это было слишком ярко, вызывающе, и всех бесило. Вот. Если бы тогда сказали, вот вы себя вести не умеете, научитесь, тогда приезжайте. Это вот то же самое, что сейчас из-за этих отморозков, которые гнилозубых с этим с путиным с красным флагом носится кто в израиле кто в, в германии вот это по сути из за них и произошла эта инициатива в великобритании если такие были ну, наверное есть несколько тысяч человек но их вообще не видно не слышно в германии их было видно и слышно но опять-таки это, это меньшинство даже если человек поддерживает, э, смотрит Первый канал, он сейчас по, старой советскому, по старому советскому инстинкту э, предпочитает молчать. Да, инстинкт выработан десятилетиями. Да, молчи, за умного сойдешь. Напоследок хочу спросить о самой животрепещущей теме. В наше время — это война, конечно. На Конгрессе звучат разные оценки того, в какой стадии так находится эта война и как она может дальше развиваться. Вот Гарри Каспаров, например, звучит очень оптимистично. Он считает, что наступил перелом. Михаил Ходорковский ему возразил, сказав, что без нужных поставок Запада Украина может и не переломить ход войны. А вы как считаете? Можете откровенно сказать? А... Путин... Обязательно отморозится и сделает для Запада что-то следующее такое, что э, Запад, э, презрев свой страх, поставит Украине оружие. Э, я думаю, что очень высокий шанс вернуться на границу 14-го, э, 24 февраля. Э, больший шанс Украины вернуть Донбасс с Крымом я, честно говоря, не знаю. А, отдача Крыма для Путина будет означать потерю власти в России. А, автоматически. От, а, смог отдал Крым, его больше его СМИ тут с трона а, вот просто в канализационную трубу. А, такого. А, так закончило правление Софьи Михайловны, когда два неудачных было похода Голицына на Крым. А причина 1905-1906 года русской революции тоже не без японской войны. А Горбачев, когда, в которого вчера вспоминали, кто проклятым, кто добрым словом, а я бы никак. А, ну, спасибо, что вы оказались настолько слабы, что а, нам стало есть чем дышать. Ну да, спасибо. А, про, проиграв войну в Афганистане, э, сколько пришло, около 30 или 40 или 50 тысяч, я точно не помню цифр, людей с ПТСР. А, и это очень было заметно. И это была, там была трагедия, и потом трагедия перенеслась назад в семьи. Э, бандитизм, алкоголизм, насилие в семьях. Здесь людей с ПТСР будет в разы больше просто. Да, в разы больше. И если в Афгане они хоть как-то в основном по какой-то там условно-военной науке, то здесь разрешили мародерить, насиловать, пытать, убивать. И если там хоть какая-то была идеология, интернациональный долг, честь, там вот это вот все хоть как-то было, как-то пытались это все в рамочку запихнуть, то здесь а, это шайка убийц, мародеров, насильников. У, у, в людях, в самых худших людях, которые есть э, в России, активировали самые худшие чувства, которые есть. И это все потом приедет назад, и уже постепенно возвращается назад. Так что э, расстрелы в супермаркетах, э, Убийство собственных же детей, собственных же жен, стрельба в непривычных для стрельбы местах, самоубийство белые горячки, это все впереди. Нарисованные глазки в музее, по-моему, Ельцин-центре или где-то. Это, это лучше, как ПТСР может проявиться. В основном это будет э, растянутые на годы э, еще трагедии, вот эти люди замедленного действия, сжатые пружины, которые будут жить среди мирного населения с чувством проигранной войны. Это пиздец, как страшно. Да, вы говорите, Путин обязательно сделает что-то, что, что спровоцирует да. Запад усилить, а что, как может выглядеть эта бяка, что это, чтобы знать хоть? Теракт, Теракт. Да. да. а что он, он, он ничего больше не умеет делать. А насколько велика реально проблема а, в Европе, проблема а, нехватки энергоносителей, о которой часто говорят Российские пропагандистские СМИ, мол, Европа замерзнет и все такое. Насколько это вообще реально? И, ну вот и, если процитировать сегодня Джонатана Литтла, а, я живу в Испании, и ни на одной... А, в, в, в городе, где 322 солнечных дня и жара так как на сковородке, нет ни одной солнечной батареи, потому что местная а, а, энергокомпания у которой контракт эксклюзивный. Это запретили делать. Вот. Европа может обойтись без энергии за секунду, расставив ветряки, солнечные батареи, выйти из абсолютно мудацкого э, киотского этого протокола, э, хотя бы на пару лет, запустив все эти старые мазутные там, дизельные угольные станции, Засунуть, засунуть э, гордыню в задницу, э, купить в Китае или в Корее эти станции для понижения газа. Вот. И какое-то время э, покупать газ чуть дороже. Потом Адам Смит эту цену на газ вернет туда, к она, так, где понятно. она и должна быть. То есть Европа выстоит? Воли нет. это да выстоит, конечно, куда то ну, Предлагаю на это оптимистичное носито закончить наше интервью. Большое спасибо, что были да. с нами. Ну, Спасибо. А с вами, дорогие телезрители, были Евгений Чваркин, Даниил Константинов. На канале Форума Свобода России. Продолжайте смотреть нас. Увидимся скоро. До свидания.